И что касается инсайтов, ну, первое, это то, что коммуникация – это не информирование, и для каждой коммуникации мы должны заранее определить цель и метрики, по которым мы сможем оценить, достигли мы нашей цели или нет. Также для меня была безумно полезная информация, да, о том, как выстраивать коммуникации, какие есть каналы коммуникации, как правильно формировать те же опросы, да, количество опросов, открытые-закрытые, что нужна паспортичка, как мы можем в вопросах и коммуникациях использовать различные ментальные ловушки, о том, как правильно организовать мероприятия, да, что ну, необходимо продумать, как мы можем сэкономить при необходимости, и то, что кризисом необходимо заранее готовиться, и что все-таки есть определенная особенность особенности восприятия информации и особенности работы отдела внутренних коммуникаций. В целом это все. Спасибо большое за внимание.